как повлиять на ребенка чтобы появилось желание ходить в школу и пропал страх перед школой для того чтобы у ребенка пропал страх перед школой ребенку нужна физическая активность как можно больше физической активности вот вы идете в школу а вы не идите в школу а бегите дело в том что активность обычно вернее школа или боязнь она возникает из за того что у ребенка ограничения деятельности движения у детей это очень яркий пример вот проявляется если ребенок перед телевизором Ребен, ребенок с телефоном, с планшетом и так далее, у него малоподвижный образ жизни. У такого ребенка будет вырабатываться недостаточность кальция, и у такого ребенка будет вырабатываться боязнь или состояние боязни. Они возникают с недостаточностью кальция, будет происходить дистоническое проявление, то есть такие дистонии, может быть вегетасосудистые, и они будут вызывать выделение... Э, выделение Возможно, гормонов, возможно, адреналина, спазм сосудов будет происходить и так далее. Так вот, необходимо, чтобы ребенок был подготовлен. Для того, чтобы он был подготовлен, ребенку необходимо давать кальций перед школой, после этого не идти обижать. И после этого, когда он приходит из школы, с ним тоже гулять обязательно сделать так чтобы он вырабатывал свою энергетику если это не пройдет начните давать еще и магний то есть утром вы приводите сосуды к вазоконстрикции, что дает ему энергетику и желание двигаться а вечером к квазодалатации то есть расширить сосуды успокоит его и на ночь ему легче будет засыпать и так далее именно это и приведет и так совет такой если ребенок не хочет идти в школу то увеличите его физические нагрузки. Вы будете удивлены, насколько эффективно это работает.